Во Врославе проходит выставка динозавров, вымершие животные мезозойской эпохи натуральную величину, 8 точно изготовленных моделей рептилий из в Красеви – телезавр, скелетозавр, циротозавр и другие. Модели этих чрезвычайно интересных рептилий соответствуют оригинальным размерам. На Земле все еще растут виды растений, с которыми жили динозавры. Это растения и реликвии древних времен, сохранив до наших дней. В ботаническом саду представлены хвойные растения и хорошо всем известные гинго, папоротники, саговники, которые до сих пор встречаются естественным образом на небольших участках суши, а также предки первых цветковых растений, представителей семейства магнолиевых. Так, выставка динозавров, которые когда-то жили в Силезии, была подготовлена в особом месте среди растений, которые были в эпоху динозавров. Посетить выставку можно до 30 мая в часы работы ботанического сада. Вход по билетам.